привет всем сегодня я хочу обсудить фразу которую вы наверное не раз слышали конкретно фраза о том что японец является синтоистом при рождении христианином когда вступает в брак и буддистом когда умирает мне ее часто приводят в пример как такое легкое отношение японцев к религии, но насколько это соответствует действительности? Давайте разберемся. Для начала, да, действительно, в Японии существует синкретизм синтоизма и буддизма. И очень многие люди могут абсолютно спокойно назвать себя и синтоистами, и буддистами, если захотят. Заметьте, если захотят, потому что на самом деле синтоистами себя называют очень небольшое меньшинство японцев. Но, тем не менее, да, это возможно. Но всегда ли это возможно? Нет, не всегда. Скажем так, официальный синтоизм не видит ничего страшного в том, что японцы синтоисты ходят, в том числе буддийские храмы. Сейчас не видят. После реставрации мэджи в конце 19 века, вообще-то, на буддизм были не слабые гонения, и именно по причине того, что он как-то, по мнению э, того же императора Мэйдзи и тех, кто был вокруг него, не очень хорошо сочетался с синтаизмом, то есть от этого синкретизма пытались избавиться. Не получилось, так что сейчас официальный синтоизм делает вид, что все в полном порядке. Э, с сектантским синтаизмом дело обстоит следующим образом. Хотя мне неизвестно случаи... Э, запрета какой-либо общины синтоизма для своих приверженцев входить в буддийские храмы или проводить буддийские ритуалы. Но мне известны люди, которые говорят, что они принадлежат какой-то из маленьких общин синтоизма и говорят, что они не ходят в буддийские храмы, потому что не видят в этом смысл. С буддийской же стороны все еще интереснее. Хотя подавляющее большинство школ буддизма э, действительно э, не видит ничего страшного в том, что, э, опять же, их прихожане ходят, в том числе, в синтоистские храмы, и на многих территориях э, буддийских храмов находятся, в том числе, и синтоистские э, святилища, и даже, например, э, в Ёнгон и Тендай священники могут одновременно выполнять и обязанности Канущи, то есть синтаидского жреца. Но есть школы буддизма, которые это не поддерживают. Это в первую очередь Джодо Шинщу то есть настоящий буддизм чистой земли, который признает исключительно веру в Будду Амиду. И эта вера становится как бы зонтичной. То есть, если ты веришь в Будду Амиду, то почитание всего остального абсолютно не нужно, ну так по крайней мере считается. И есть еще некоторые школы, относящиеся к традиции Ничерен, например Ничеренщещью или крупнейшее объединение буддистов Мирян Сока гакой которые считают, что единственный истинный Сутра является лотосовая сутра, и, соответственно, единственной истинной религией является буддизм именно школы Ничирен. И, конечно же, они не ходят в храмы других буддийских школ и также в синтоистские святилища. Но не то, что они не могут туда войти. Нет. Дело скорее в том, что они не будут там проводить никаких ритуалов. И интересным фактом является то, что именно у Джодо-шинщу наибольшее количество прихожан. И хотя мы вполне можем предположить, что далеко не все люди, которые приписывают себя к Джодо-шинщу, полностью соблюдают все практики и действительно не ходят в синтаистские святилища, но тем не менее, если человек является активным, верующим в Джодо-шинщу, то в синтоистский храм он ходить не будет. Ну а что касается Ничерен, Щощу и Сока Гакой, то к Сока Гакой принадлежит тоже достаточно много людей, сколько конкретно, увы, мне не, не удалось найти никаких данных, которым можно было бы однозначно поверить. Но их однозначно много, и это люди достаточно активны в религиозной сфере. И да, я подозреваю, что если они относятся себя к сокогаккой, гаккой то в синтаистские храмы они 100% не ходят. А, в то же самое время для остальных синтаистские ритуалы очень-очень доступны. Но дело в том, что а, они не ограничиваются исключительно ритуалами, связанными с рождением ребенка, или даже просто с людьми то есть с тем же с детьми, вернее, с тем же Сичи Госан, например. А, нет, синтаистские ритуалы весьма разнообразны, это и первый визит в храм, о котором наверняка идет речь в этой известной фразе, то есть хацумайри, это и щичиго сан, праздник детей, и хацумоды, первый визит в святилище. Синтаистская в начале года и куча всяких местных ритуалов, местных праздников и так далее, на которые, как правило, приходят все люди, которые живут в этом районе и не только. Участие в этих всех синтоистских праздниках и ритуалах, абсолютно свободная, Никто не спрашивает, принадлежишь ли ты к общине или даже являешься ли ты синтоистом. Достаточно желания поучаствовать и иногда некоторого денежного взноса, ну не такого уж и большого, как правило. Опять же, в синтоистских храмах в играют свадьбы, и они вполне себе популярны. Я даже могу сказать, ну, наблюдая за своими друзьями-японцами, что в последнее время они стали даже больше популярны. Ну, большин... То есть процент моих друзей, молодых японцев, которые венчались в синтаистском святилище, больше, чем процент тех, кто ну, среди их родителей, скажем так, среди того поколения с буддистскими же ритуалами дело обстоит так: во-первых, в очень многих буддийских храмах тоже можно э, прийти с ребенком по той же самой схеме, который только родился и, например, попросить э, каких-нибудь Буд или Бадхисад о его защите по той же самой, ну, тот же принцип, принцип, что и в синтаизме. Некоторые храмы проводят щичигосан, и, как ни странно, буддийские храмы тоже проводят э, всякие большие праздники, ежегодные ритуалы и так далее. И даже буддистская свадьба есть, хотя, хотя она менее доступна и менее популярна для простых людей. Что же касается похорон в буддизме? Да, э, действительно, э, буддистские похороны являются э, стандартной частью любого пакета услуг, который вам предложит похоронное бюро. Вам всегда предложат вызвать именно буддийского священника. Отказаться от этого вполне возможно. Если вы принадлежите какой-то другой религии, то, конечно, вы можете позвать кого-нибудь другого, не буддийского священника, никаких проблем. Но подавляющее большинство японцев все-таки выбирает именно буддийские похороны, даже если они не были такими уж верующими буддистами при жизни и даже не знают, какой школе буддизма принадлежит их семья. Это, кстати, весьма распространенная проблема в Японии. Но э, если даже покойному была абсолютно неинтересна религия, то кому-то из семьи будет важно, чтобы э, ритуал был соблюден. Поэтому, да, японские похороны это в подавляющем большинстве случаев буддийские похороны. А вот со свадьбой все обстоит немножко по-другому. Во-первых, начнем с того, что и с христианством в Японии все обстоит далеко не так просто, как многим кажется. Наверное, опять же, вы слышали историю о том, что да, японцы не понимают, что такое христианство, они просто ставят статуэтку Девы Марии на свой семейный буддийский алтарь. Нет, такого не происходит. Ну, то есть, да, наверное, когда первые проповедники христианства прибыли в Японию, они наблюдали в том числе такие сцены. Но а, даже в то самое время, когда только-только вот, только прибыли проповедовать а, в Японию христианство, а, плюс-минус образованные японцы уже были знакомы с тем же До и Ничеренщу, знали, что такое. А, одна практика, которой ты себя посвящаешь, и поэтому у них не возникало никаких вопросов по поводу христианства. Как раз наоборот, необходимость участия в буддийских и синтоистских ритуалах во время последовавших гонений на христиан приводили к тому, что японские христиане выбирали умереть, но не поучаствовать в в ритуалах, в которых им нельзя поучаствовать. Вот такая вот интересная штука. Современные же японские христиане либо сами осознанно приняли христианство, либо были воспитаны в привычной нам христианской традиции. И, конечно же, они воспринимают христианство абсолютно точно так же, как любые другие христиане. Так откуда же у нас берется та самая христианская свадьба? Действительно ли в христианских церквях в Японии так легко обвенчаться? Ну, я бы не сказала. Те священники, с которыми я говорила в Японии, говорили, что они предоставляют венчание для членов своих общин то есть для христиан, но люди со стороны вызывают у них подозрения. Также э, несколько раз я э, слышала от разных людей о том, как тяжело им было организовать вот эту самую свадьбу. Например, один знакомый, который не является христианином, японец, ну, хотя он и неверующий буддист, решил жениться на католичке, и у них были сложности с организацией свадьбы именно потому, что он сам не католик. В конце концов, они как-то уболтали священника все-таки их обвенчать. Потому что он все-таки очень не хотел принимать крещение. Вот такая интересная штука. Откуда же берутся эти христианские свадьбы? Дело в том, что мы говорим скорее о свадьбе в христианском антураже. Действительно, до сих пор в Японии самая популярная свадьба – это свадьба в белом платье, в чем то напоминающем капеллу и с присутствием священника. И даже будет очень желательно, если этот священник будет иностранцем. Но проходят они не в церквях. Проходят они в так называемых «wedding-паресу», то есть wedding place, ну, как бы это «дворцы бракосочетания». Или в крупных отелях, которые тоже предлагают такую функцию. Там можно увидеть некое помещение или даже отдельная зданица, которая выстроена так, что она напоминает христианскую капеллу. И вот именно там проходят свадьбы. А насчет того, кто их проводит, я интересовалась в некоторых отелях, и мне говорили, что да, к нам приходит настоящий священник из какой-то церкви, не знаю, с какой. Но проблема в том, что я до сих пор не встретила ни одного священника в Японии, который бы проводил вот эти самые свадьбы в отелях. Я не говорю, что их нет, может быть, они и есть, просто я их не встречала. Ну, еще один интересный момент. Моему мужу как-то, один не немаленький отель предлагал поработать поддельным священником, потому что их предыдущий поддельный священник уехал к себе домой, на родину. Мы отказались, но я абсолютно уверена, что в Японии хватает иностранных студентов, которым нужны деньги и которые не видят ничего страшного в том, чтобы поработать поддельным священником. Ну, так что делайте свои выводы. Таким образом, когда мы говорим о, о японцах, которые выполняют и синтоистские, и буддистские ритуалы, да, это вполне э, нормально, но японцы выполняют синтоистские ритуалы э, не только при рождении вообще на протяжении всей своей жизни, как и некоторые буддистские, и да, умирают буддистами, но Христианство в эту схему встраивается немножко другим боком. Когда мы говорим о христианской свадьбе, мы говорим именно об антураже христианской свадьбы. И характерно это не только для Японии, но и для многих других стран. Вот такие поддельные христианские свадьбы, ну по крайней мере, я видела фотографии из Китая и из Индии, и выглядели они очень похоже. Я думаю, что и в других странах это также. Опять же, даже в христианских странах. Далеко не все люди, которые идут венчаться в христианскую церковь, на самом деле определяют себя как верующих христиан. Они тоже выбирают это сделать для антуража или потому, что так надо. Получается, что те якобы христиане в Японии, которые венчаются в христианской церкви при христианском священнике, Христианами могут и не являться. По крайней мере, они совсем не обязательно себя считают христианами. А если человек не считает себя христианином, то его трудно счесть таким, даже если христианство на него каким-то образом влияет. Поэтому нет. Увы... Хотя это весьма, весьма остроумная фраза, которая основана на реальном положении дел, но в реальности все немножко иначе. Спасибо за внимание. Пока-пока.